Добрый вечер! Сегодня у нас с вами выпуск чтения. Попробуем читать. И немножко переводить. Ну, переводить, наверное, в следующий раз. Ну, пока читать. Это перевод песни с сайта. Он сейчас что-то стал немножко хуже работать. Ну, может там какие-то изменения произошли вот ссылки на сайт есть в других э, роликах выпусках корейский с нуля да с вами корейский с нуля почитаем neverland nepo randy lendy а ну это да это идет нэ по Это от английского. Произ... Так, как лингвисты говорят, калька или как это правильно. Я не лингвист, так что не знаю. Потому что земля-то по-корейски по-другому. Ну, вот, в общем, название так переводится, наверное, оригинально. Believe on you. Too many eyes. I don't give up. А тут что-то непонятное. Надо до мола моль, он ханын. Конти. Моль. Он ханын. Канти. Вот, человек переводил, который год э, всего учит корейский. Поэтому кто-нибудь э, нам может помочь. Поправить в переводе этой песни. Мало ли, к нам кто зайдет, кто лучше знает. When I was young Эс-со Эс-со Соль-щик-хати Ма-кот Кы-рот-ке-ман нега Нега-исан-хан Конти, Нуга и Санхан Конти. Мудин, Ке Нега, Сенкак Хеттон. Ному Тала Ному тала Кинде кэгон, кэгон, танг, танг, йон хан, ке они а, а, нит, ка. Странно, какие-то окончания глаголов, но ничего страшного. Тигым, кати, тон, мандиль ЩИРОТО широто пан пок две тон, да, просто надо глаголы, наверное, они это... а в конце предложения. Ан держо по и Тьянин Кредо Твель котка Качи Качи Не Сониль Чаба Чу Котни Чан пагиро. Нага Мути Керриль Fly, I'll call, be alone. But never mind, I am never mind. Neverland. Тут идет английский. But never mind, I am neverland. You never mind, I am in neverland. But never mind am neverland neverland neverland leaving leaf for on my way again na wonderland good good ТЫН НАМАН АНИГА ТИНЕЙДЖЕ ДРИМ ФАЛЛОВА МАФЮЧИ ТИНЕЙДЖЕ ДРИМ ФАЛЛОВА МАФЮЧИ МОДИН КЕ НЕГА СЕНКАК ХЕТОН КОТ ГУАНН НОМУ ТАРА Кынг-де-кы-гот-танг-танг-йон-хан-ке-аниль-ка. ка чи ман широ до Пан um, пок твётон к мальдиль, ан ты родо твё и ченин ки рядом, твель кот кочи не сониль тя пачукет, ни. чан Погыро, нога, мутики, рыль, чатясо. Fly, I could be alone. But never mind, I am in Neverland. You never mind, I am in Neverland. But never mind, I am in Neverland. Neverland, Neverland. Уринын, вот я наконец-то точно знаю, что это мы. Ури – это мы. Уринын. Тёмко то саран ханига. Саран – это любовь. Там по тексту по-русскому идет, «Мы были молоды и влюблены». Саран Ты пё he, Kal Koshi Opsodo Gwen Chanha Uri As Far As I Know, I Know, I Know Kok Chang Hachi Malgo Nara Не, ТЯ пачу, КЕТНИ, Чан, Чан, Пагаро, Нага, Мути, Кирил, Ча, со Fly I якол, би, аллон, but never mind I am never mind. You never mind I'm never, never land, but never mind I am. In Neverland, Neverland, Neverland.